20 января. Всем добрый день. Три дня назад выкладывал ролик «Минус 20». Начали зимовать. Сегодня ночью «Минус 30». Значит, по логике продолжаем зимовать. И какой бы пчеловод не был профессионалом, все равно для нас зимовка остается была, есть и будет, наверное, экзаменом, потому что не все от нас зависит. Последние годы наше ремесло стало по погодным условиям, по климатическим переменам как маятник из крайности в крайность. Сезон прошлый был на испытании, сейчас вот зима. Через три дня передают резкое потепление, плюс 8, плюс 10. Это в нашем регионе. В южном регионе будет еще веселее. Причем на несколько дней, по-моему на неделю. А в семье пчелы ощущают зимой ранней зимой допустим декабрь месяц если матки природно прекратили яйцекладку значит при уменьшении продолжительности дня такие кратковременные облеты будут восприниматься семьями как позднее осенние а вот когда день пошел на увеличение такие, окна оттепели уже могут восприниматься семьей как раннее весенние, Ну и соответственно матки могут начать яйцекладку. Ровно 20 лет назад по этой причине и родилась у меня идея как-то этот процесс приостановить. Значит, изоляция. Ну, для большинства пчеловодов изолятор, это противоприродно, значит, будут радоваться такой активности лицея цикладки. Ничего хорошего. Потому что такие похолодания, по всей видимости, будут еще... Зима не закончилась, а может даже и весной. Ну и как выглядит. Раз показывает пчеловод пасеку, значит обязательно нужно открыть, показать, что здесь. Ну, ясно, что гнездо не буду раскрывать, хотя покажу вот без утепления. Но вот надо интересно, что можно увидеть, если они там сидят. Бывают моменты, когда семья в эти периоды, вот, кстати, переломный период в зимовке, январь-февраль, уже нужно контролировать и по кормам некоторые семьи. И бывает, затихшая семья не означает, что она погибла. Очень часто такие семьи можно реанимировать. Занесли небольшую часть пчелы в дом если она прогрелась то есть прогрелась и показала признаки жизни значит такие семьи можно вернуть к жизни есть где-то у меня по моему в экстремальной зимовки книги подробно описывал кому интересно обращайтесь так что у кого маленькие пасеки небольшое количество, не спешите погибшую семью списывать со счетов. Погибшая от болезни и застывшая от холода – это не одно и то же. Ну, удачи всем в зимовке, в этих экстремальных погодных аномалиях. Будем надеяться на благополучный исход. Всего доброго, до свидания.